расслабило расслабила. Дальше, следующий этап, это доброта. Три шага до счастливой жизни. Первый шаг – природа. Второй шаг – доброта. Доброта означает учиться служить людям. Ведь смысл не в том, что мир менять. А нужно главное понять, что нужно всем служить. Нужно не мир менять, а стараться, помогать этому миру. Служение это бесплатная вещь. Не то, что тебе надо там деньги, деньги, деньги отдавать. Нет, отдавай просто свое настроение. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Здравствуйте, добрый день. Пускай у вас все будет хорошо. Мы вот сегодня пришли в клинику. Ну это, сопли сдавать на, на, это, на коронавирус. Вот. Сейчас это ну, так называется культурно-ПЦР-тест. А вообще сопли как бы на коронавирус. Вот, у ну, меня там поискали сопли, там у нас у Максима тоже <coughs> во рту, вот. Но мы когда туда пришли, мы начали всех смешить, шутить с ними, все смеются такие радостные, все. В этом смысл отношений. Пришел куда-то, всех развеселил, чтобы все счастливы были. Посмеялся, пошутил, вот, сопли накрутили тебе на, на палочку и пошел дальше. Примерно вот так вот надо жить. Ну, то есть, по-доброму, понимаете? А. Доброта — это не, не стиль поведения, попытайтесь это понять. Это сила человечества. Чем больше вы служите людям, тем больше это силы. Чем больше, тем больше. И потом доброта — это такая вещь колоссальная, допустим, идешь через границу, переходишь, у тебя там какие-то проблемы, доброта и проблем нет. Дальше, познакомиться с человеком, какая-то несовместимость, доброта и несовместимости нет. У меня, допустим, есть одни знакомые, они жили долго вместе, решили сделать гороскоп, проверить совместимость. И астролог говорит, ну нет у вас никакой совместимости, они оба просто добрые люди. Они вот по природе, вот они ну, работали много над собой, вот по доброй, они всегда договариваются, общаются. И никакой совместимости, оказывается, и не надо для нормальной жизни, нужна доброта просто. Вот доброта есть, и ты совсем с любым человеком поладишь, решишь все вопросы, вот и вся совместимость, понимаете? Нужна просто доброта. Доброта это сила, которая дает возможность жить с другим человеком. Что значит доброта? Означает, что ты терпишь его, обидчивость, гнев. Как ты терпишь? Переключаешь внимание. Доброта означает природная способность видеть духовное, чистое в человеке. Вот смотришь на человека, видишь чистое в нем, светлое. Понимаете? И он потом отдает взаимностью тоже через какое-то время. Доброта означает способность видеть. Вот он как бы... Собака, допустим, гавкает на тебя, а ты ее видишь по-доброму. Даже собака не может с тобой ничего плохого сделать. Я вам рассказывал про собаку историю, когда я по-доброму к собаке относился, нет? Это эксперимент такой у меня был в Омске. Там есть такая большая собака у моих друзей. Они мне в, дом, в, дом, в доме у себя поселили, а у них собака такая. Есть собаки как бы... Ну, как бы... Такие... Маленькие собачки. Ну такие они гавкают вот так. Вот. А есть собаки большие, такие очень большие. Понимаете, они гавкают. Вау! Вау! Ну так, очень круто, понимаете? Ну то есть, ну так, ну, как, вау! Такие. И ты как бы, у тебя как бы... Что-то сразу в кишечнике происходит. Вот. Даже слабительнее надо пить. Один раз только. Она еще, главная, она такая, вот она на цепи разбегается со всей силы такая. На цепи такая. Цепь такая, напрягается как бы, рвется такая. Будка там шатается. Вау! Это она тебя увидела. Ну, меня сразу, ох, вот так, Оп. ну, как бы, вроде бы, сдержал, все, ничего не произошло. Ну, и, интересные ощущения сразу возник. Ну, я как бы, знаете, я как бы, я же экспериментатор, мне надо как раз вызов такой энергетический я получил от собаки. Думаю, ну, ладно, я же про доброту рассказываю, значит, сейчас буду тренироваться на собаке, больше не с кем, все вроде меня любят. Вот, пошел к собаке, вроде приехал, все чемоданы поставил, там готовят они еду, освещают. Пошел к собаке. Mm. У, У меня увидела. Вау, вау, вау, вау. А ее собаку звали карма. Карма. Такое санскритское слово. Вот. И я говорю по-доброму. Карночка. По-доброму вижу в нее душу, стараюсь видеть душу. Она испугалась такая, напряглась еще больше. вау вау вау вау Ну то есть, я карночка. Короче, чем все закончилось? Долго мы с ней общались, минут 50, наверное, я по-доброму, она гавкает. Ну, у нас процесс идет, короче. Дальше что произошло? Она убежала в будку. Спряталась и гавкает оттуда, чтобы не смотреть на меня. Что, когда смотрит, она гавкать не может, уже потому что любовь пошла. Она этого чувства не понимает, потому что ей надо обязанности выполнять перед хозяевами, всех пугать. То ее обязанность, чтобы накормили. Но она чувствует, что обязан, очень ответственная собака. Вот, короче, что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Когда мы выходили на улицу, я шел на лекцию, я просто на нее смотрел и улыбался. Собака сразу забегала за будку, резко забегала за будку, и из будки выглядывала на нее. Гавкать ей перехотелось, потому что она чувствовала, что вдохновения на это нет, потому что я ее как бы передобрил. Гавкать уже энтузиазма нет. И как бы в глаза смотреть тоже тяжело, потому что ногавкало слишком много. И она забудку. Меня увидит забудку и смотрит из забудки. И видно, что это просто вот добрая душа такая, которая в тело собаки попала, не понимает, как правильно просто, и все. Вот представляете, эта, эта собака, вот она в теле собаки. Вы что думаете? Ваш муж хуже, что ли? Однозначно, если вы с ним по быстрее он в будку будет забегать. Ну, как бы гавкать уже будет из другой комнаты уже. Потом вообще молчать начнет. Смотреть из-за двери на Потом постепенно все наладится. Даже если он у вас порогистая, такая, как бы, овчатка, муж. Я вау, вау, на вас. Доброе отношение. Все, постепенно все налаживается. Но доброта означает, что вы все время, все время, каждую секунду заставляете себя видеть в нем что-то хорошее. Ну что в мужчине хорошее? Ответственность. Вот он, допустим, работает каждый день, деньги приносит. Серьезно относится к семейной жизни, допустим, не хочет вас бросать. Вот, допустим, он пришел э -э, на вас, а вы, а он работает каждый день, а он работает, а он мне деньги приносит, а он бросать меня не хочет. Напоминайте себе об этом. Это называется доброе отношение к мужу. Вот вспоминайте его хорошие качества. И когда вы это вспоминаете, вы переключаете свое сознание на доброе качество и угасит это, желание мучить вас, злиться, гасится. Это называется доброта. Доброта – это самая победоносная сила в семейных отношениях. Доброта означает знание и сила, как правильно себя вести. Сила идет от энергии природы, от добрых людей. Если вы с людьми заботитесь, заботитесь о людях, вы копите себе вот способность видеть хорошее в людях, и у вас появляется стойкая такая сила, способная переносить удар судьбы. судьбы. Когда, допустим, к вам милиционер подходит, «Ваши документы!» – «Вы». Конечно, по -доброму. Не то, что льстите, а ему смотрит по Да. И настраивается на него как на хорошего человека, он сразу птику. Становится просто нормальный парень из милиционера. И такой говорит, все, езжайте дальше. Всего доброго. Почему он проверил вашу доброту просто? Он гав на вас. а вы, Все нормально. И едьте дальше. Так будет жизнь всегда испытывать. У меня есть одни знакомые, это вообще шедевры конкретные. Они в Самаре жили тогда, это было еще лет 15 назад. И вот, вот представьте, человек едет монаш в монашеских одеждах, физических таких, у него там палочки, благовония, освещенная пища, и он скорость 120 через всю Самару. Милиция говорит, вау, вау, вау, сирены там все как бы, останавливают он такой выходит, такой улыбается, вот вам палочки, вот вам освещенная пища, такой как бы, святым на Бога повторяет, они такие, ааа, все понятно, езжай, <сؤالш%. палочки <палкиваем> давай езжай, <палкиваем> понимаете, да? Ну, то есть у человека вот полностью такое восприятие любви, как бы. И вот ему одному раз, разрешали все гаишники ездить по 120, по всей Самаре. Вот он гонял там без проблем вообще. Это не знаешь, что надо принимать. опыт? Я говорю о качествах человека, что у него настолько доброе сердце, он настолько по-доброму ко всем относится. Ему говорят, плати штраф. Он говорит, да нет, у денег. И опять я благовоние сую, палочку. И тот думает, ну ладно, езжай. <смех> Бесполезно. Он, его невозможно напугать. Ты его ругаешь, он улыбается. Ты к нему, к нему строго разговариваешь, он тебя любит, обнимает, тебя подходит. Все. Ну, гаишник уже не знает, что ему сделать. Зажать его он не будет, права отнимать не будет. Ну, как бы нормальный вроде человек, что его мучить. Все, езжай. И так он приучил всех гаишников. Уже номера запомнили, никто не останавливает. Он гоняет все. Ну, с, этот, с этим все понятно. Понятно? Я вам просто примеры такие парадоксальные привожу. Не то, что вам надо сейчас гонять по Одессе, ну, любить всех гаишников. Я говорю сейчас о принципе, который вы можете применить в своей личной жизни. Этот принцип опирается всегда на сильное здоровье. Если у человека нет энергии, он не может вытерпеть. Если к нему грубо обратиться, вот три силки, вот замыкает, он ничего не может с тобой сделать, не хватает сил. Значит, силы копится от природы, копи силы от природы, потом дальше доброта, вторая стадия, и третья стадия счастливая семейная жизнь. Все. Вот три стадии всего. Дадите до третьей стадии, и вы на, третьей, на второй стадии уже начнет на вас смотреть. Если девушка, у нее здоровье хорошее, и плюс доброта, она сразу. Все парни на нее смотрят, потому что от нее идет хорошая судьба. Они чувствуют это. И все, и сразу на нее смотрит. она красивая становится. Красота есть у всех женщин. Кстати, гормональные функции тоже налаживаются, если вот это все делать. Ну, то есть, энергию природы берешь, плюс доброта, дальше гормоны начинают работать. Потому что, почему гормоны не работают? Потому что ребенок, ребенка человек не получит, если у него не хватает энергии, то есть... Для тела не хватает энергии. Какой ребенок? Организм не будет включать еще дополнительные расходы, если не справляется со своими. Понимаете, да? У женщин так гормональные функции работают, что они включаются сильнее, на возможность зачать включаются, если энергии хватает на двоих. А если у женщины на одну даже не хватает, у нее никогда не сработает зачатие. Поэтому, если она энергию природы копит в себе, аскезы совершает, то у нее энергии на твоих хватает, сразу зачатит. И второе, доброта. Потому что, если доброты нет, зачем тебе ребенка давать? Ты его искалечишь, замучаешь. А у Бога, как бы, у него все люди дороги ему. Поэтому этой девушке давать не буду у ребенка, потому что у нее нет доброты. Доброта есть, энергии хватает, все, получи ребенка. Все, две вещи всего нужны. И еще третья может, вещь нужна, это мужик. Ну, это как бы новая. Вот. Немножко сейчас проявлюсь, расскажу вам кое-что другое, важные тоже вещи. Значит, я разработал такой порошок, он состоит из там, многих компонентов, которые рефлекторно подавляют активность вирусов. И это широкого спектра действия противовирусные средства. Какие порошки, вот видите, я в повязке сижу, и всегда, всегда я ношу эти порошки. Что они делают? Они настраивают иммунитет человека на борьбу с вирусами, и, допустим, вирус в нос попадает, сразу же ему там по шее дают. Вообще вирусы, как бы они склонны обманывать человека и делать так, чтобы организм их не видел. А вот эти браслеты, они нацеливают организм на то, чтобы он видел эти вирусы. То есть они сразу становятся прозрачными, их сразу видно. Браслеты также не дают им быть активными, потому что есть злые духи, которые снаружи активизируют эти вирусы. Так объясняют веды. А если у тебя стоят травы, которые нейтрализуют контакт с этими духами, то тогда вирус, он теряет силу. Понимаете? То есть, это называется защитный браслет. Ну, то есть, защитная такая энергия. Поэтому приобретайте это, по-моему, там даже за пожертвование, вот эти смеси, там небольшое количество порошка хватает на полгода ношения. Если человек заболел сильно, надо просто дозу увеличить, и можно вообще даже... Обойтись без, без пневмонии, там, без высокой температуры. Ну, то есть те, кто у меня уже давно этим занимается, уже некоторые почти два года носят такие порошки. Они нормально живут, у них вообще никаких проблем. Поднимите руку, кто носит вот такие смеси. Согласны, да? То, Кто переносил легко ковид вот со смесями? Легко все проходит, да, протекает? Плюс еще к этому еще рыжиковое масло, сколько мой теперь появилось. Рыжиковое масло нашли в Одессе. Нету? Есть, есть. Значит, бутылочку покупаете. Вот на бутылку одну пятую часть курку мы насыпали, разбул, разбалтываете, берете на мизинчик или, допустим, на эту вот палочку с ваточкой и мажете себе в нос, в носу, в, нос, в это и в этой назве. И немножко можно в рот взять тоже, чтобы на слизистой, на слизистой гортане было еще масло. Все. И после идете. Куда хотите. Если вирус попадает в организм, он в течение 2-3 часов, вот, при контакте с этим маслом, полностью уничтожается. Все, и опасности никакой нет. Мы с Максимом везде ездим, никаких масок не носим и живем на светлой стороне. Вообще, если раньше, когда мы браслеты носили, вирус попадал и что-то было там, чуть-чуть тяжесть, чуть-чуть там то все, то сейчас даже никаких вообще не возникает моментов. Ну, ничего просто. Ну, то есть, потому что вирус просто, он может только через слизистую носа в основном попасть и через слизистую рта. Да, редкий случай вообще, в основном через нос. Поэтому, пожалуйста, вот смеси можно приобрести у Оксаны, там мы специально привезли побольше, целый такой ящик этих смесей привезли к вам в город. Можно взять и просто ну, приобрести себе, носить, если кто-то заболел, больше ему ставить. Рыжиковое масло, плюс эти смеси, вообще очень мощное лечение протекает. И э, вот этими ушными палочками нужно смазывать нос, рот и все, и вот так жить. Это маслом имеется в виду. Вот, при входе ушные палочки надо тоже брать, потому что они вот пропитаны этим маслом, помазали себе нос. Ничего не бойтесь. Понятно? Я зеваю, потому что расслабиваю. <смешать внимание> вот. Понятно, да? Теперь завтра. Мои дорогие друзья, вот смотрите, завтра особенный день. Лучше не опаздывать, потому что где-то в 18.20 я начинаю настройку уже рассказывать. Как надо настраиваться, чтобы побеждать судьбу. А где-то.. В 7 часов вечера начинается вот это «Я желаю всем счастья». Мы повторяем целый час. Это будет такое очень интенсивное мероприятие, поэтому там нужно тоже еще понять, как лучше себя вести. Там есть сцена. Лучше вообще на сцену, на коврике сесть. вот Или на стуле ноги под себя подгибать надо. Поэтому надо соответствующую одежду взять, чтобы можно было или стоять неподвижно, или сидеть на полу, там коврик взять, или ноги по себя на стульях подгибать. Ну, то есть там нужно еще как бы правильное положение тела выбирать. Поэтому кто-то будет стоять по бокам, кто-то на сцене сидеть. Ну, то есть надо понимать, что это будет практикум такой очень сильный. Будем громко повторять, я желаю всем счастья. Вот. Ну, чтобы вы понимали. И так как это очень редко бывает, я советую вообще все, не, ну, все остальные дела отложить. Мы же будем вашу судьбу побеждать. еще надо будет понять, что даже я один не могу так сильно молиться, как вместе с вами. Но если мы включим громко вот эту вот духовную музыку и вы будете очень громко повторять молитву, то это в десятки раз сильнее будет действовать на вашу судьбу, что если вы один это делали, понимаете, то есть вы реально можете преодолеть очень много проблем в своей жизни. Многие люди за один такой ретрит возвращают себе жену, я, у меня просто куча таких историй, вот человек Час прошел, он желал всем счастья. Вот. Потом во время, в конце этого часа я спрашиваю людей. Ну, какие у вас ощущения, что произошло? И человеку звонит жена, которая от него ушла. И говорит, я решила вернуться. Час просто молитвы, и жена возвращается. Представляете? В другой случай: мужчина тоже так час пожелал всем счастья. И у него мама, она не вставала. Уже ничего не ела она села после вот он пришел домой она села начала кушать он за нее помолился ну то есть очень мощно пробивает судьбу то есть решаются многие вопросы поэтому ну как бы обязательно нужно прийти потом будете жалеть если вы что-то вот другое решили сделать потом вам будут впечатления свои люди рассказывать и вы пожалеете что не пришли это объявление также хочу сказать, сделать еще одно объявление, два объявления, три объявления. Первое объявление это то, что мы ищем возможность сделать фестиваль со мной в Украине. И я думаю, здесь будет только два варианта. Или Одесса, или Карпат. Будем искать Одес! Одесса, Одесса, Олег Геннадьевич. Только один вариант. Я понял. Будем искать возможность такую. Сейчас мы... Нам нужны пансионаты. Там много всяких требований у нас есть, чтобы все хорошо проходило. Будем сейчас будет человек то заниматься. Вот. И второе объявление. У меня скоро заработает такой проект. Я его делаю уже три года. Это такая необычная программа, которая выдает вам все сведения о продуктах в сыром, сейчас вот и вареном виде, в том числе и лекарственные травы будут тоже задействованы, которые будут вам определять, как они вам подходят. Сейчас просто вот мы будем тестировать вашу конституцию, вам будут давать консультацию, как пользуется программа, и вы в любой момент можете ее посмотреть, в интернет будет в открытом доступе, для вас у вас будет своя личная ссылка. Что там есть? Там есть... Очень много, ну, то есть, очень много видов продуктов. Допустим, даже, допустим, 5 сортов авокадо, ну, то есть, там разные экзотические фрукты, разные продукты, которые редко встретишь. Все вы можете там посмотреть. Разные виды соли, сахара, масла, меды мед, разные сорта, там, разные виды молочной продукции, в том числе, там, буйвалиное молоко, там, верблюжье. И все, что как бы, вы в себе не, ну, в голове можете представить. Всякие стивии, сахара, там, <сёк> все есть. Вот, ну то есть очень большая программа, много продуктов. И вы можете разобраться, что вам подходит, что нет. Также там запускается такая функция в ближайшее время. Я, наверное, уже с этой функции запущу, что программа будет по вашей болезни Вы там протестируетесь просто, на вопросики ответите. И программа будет вам давать рецепты, от, ну, Смеси трав в пропорции, правильной смеси, по вашей конкретной болезни. И вы будете пить сбор трав и вылечиваться. Вот. Там тоже заложены масла, тоже уже будут выдавать скоро программа по маслам. Потом дальше она научится определять вашу совместимость с городом, в котором вы живете. А потом дальше она будет выдавать э, диету по сезону. Ну, то есть вот температура меняется, влажность, давление, меняется диета. Это все заложено, я знаю, как это сделать. Мы будем это делать постепенно. А потом дальше, когда мы эту программу серьезно разовьем, она будет рассчитывать блюда. Ну, то есть будет считать продукты в разных каких-то состояниях, там, сырые, вареные, там, и так далее, так далее. И, но единственное, как бы, недостаток или преимущество, я не знаю, этой программы, в ней нет мяса, рыбы, там... Это да только вот, вегетарианские продукты. Продуктов очень много. Так, и еще одно объявление, которое я хотел сделать, это то, что я, ну, однозначно буду ездить в Украину чаще. Скорее всего... А если я в Украину буду ездить, то значит я буду ездить и в Одессу скорее всего ближайшая поездка будет или в декабре или в январе вот так. Но если вы на лекции ходить не будете я не буду ездить И что мне это сделать приходи не думаем об этом думаем там просто организаторы они как бы тяжело сейчас вот очень активно организовывать все Рекламу делать, ну как бы, вот раньше, когда они были помоложе, они там очень активно все делали, много людей на лекции ходил. сейчас какие-то там сложности, ну и мы побудем решать это. Я в Днепре читал лекции много лет, приезжал туда много лет, читал по два месяца тоже, был непрерывно читал, по 35 лекций за два месяца читал там, это было много лет, но сейчас, к сожалению, пока не складывается. Ладно, пока все объявления, движемся дальше. Значит, начинаем, продолжаем по победе над судьбой в вечной жизни. И поговорим вот о чем. Очень важно понять, что у большинства людей внутри есть одна особенность, которая сильно влияет на отношения. Эта в идет из прошлой жизни. Вот, допустим, женщину кто-то предал в прошлой жизни, бросил сильно, жестоко, да? И у нее остался вот такой осадочек. Она с, этой, с этим осадочком рождается. И когда, допустим, она видит своего мужа, начинает с ним жить, она боится, что ее бросят. Причем ей кажется, что это произойдет в будущем. А на самом деле это уже проехали. Это произошло в прошлом. Как различить то, что будет в будущем, от того, что было в прошлом? Если вы думаете о каком-то событии, вас от него трясет, колбасит, вам плохо, как бы вы чувствуете, что реально вы потеете, то есть вам тяжело да, от какого-то события, у вас прямо реально, ну, и чувствует, что оно обязательно произойдет в будущем. Запомните, если человек что-то не чувствовал в своей жизни, он никогда не будет этого бояться, никогда не будет жестко, Опасно реагировать, чувствовать, что это что-то такое неизбежное, понимаете? Это самообман. И когда человек так настроен, как, ну, как реально, вот когда если в будущем что-то произойдет, допустим, вас должны бросить. Это как такая-то спокойная, такая торжественная, холодная такая, спокойная, сильная энергия, которая может произойти, у тебя нет никаких эмоций, не ни, ни холодно, не жарко, просто как факт. Ты чувствуешь, что может разрушиться семья, но при этом никаких эмоций. Это значит, что эта судьба из будущего идет, ты с ней еще не сталкивался, ты ее не знаешь, поэтому ты не реагируешь никак. Но чувство есть. Это из будущего. Что идет из прошлого? Чувство очень сильное, выраженное, тебя трясет, ты боишься, знаешь точно, что это будет в будущем, хотя этого в будущем точно не будет. Это потому, что ты уже это ощущал, и это уже проехали. Понятно? Ну давайте немножко потренируемся. Вот, допустим, у кого есть предчувствие какой-то опасности, оно очень сильное, явное, поднимайте ручку. Какое у вас предчувствие? Ну, у меня понятно, что вот здесь я человек, а его там трусит. Вот, как будто ты его стоил. Я знаю, что ты не знаешь. А какое И что? Какое предчувствие? Спасибо. Чего боитесь? Нехорошее что-то, что не знаете точно, что-то будет нехорошее, вы считаете, от этого человека трясет, трусит. Вы чувствуете опасность от него, да? Да, я понимаю. Все, вот это, это сейчас расскажу. В прошлой жизни, в возрасте 34 лет, вы получили очень сильный стресс. Вот такой, ну, стресс разрушения отношений, сильный очень, вы сильно пострадали от человека, похожего на этого человека по характеру. Вот, в результате, в этой жизни встречается человек, который как бы, он дедушку не бил, он дедушку любил, а его все обзывают, рыжий, рыжий конопат и убил дедушку лопатой. Вот, понимаете, а он дедушку не бил, он дедушку любил. Понимаете, то есть несоответствие получается. Вот этот человек, этого поступка перед вами вообще никогда не совершит, он в целом добрый такой человек, он верный, добрый, нормальный человек, но так как человек похож на того, вот эта ассоциация вызывает вот эту тряску. Это информация из прошлого, а не из будущего, и вы находитесь в иллюзии. Вот попытайтесь понять, когда у вас что-то вот такое сильное предчувствие возникает, это означает, что судьба вас взяла за крючок, это иллюзия. Потому что сильное, яркое чувство, страх, это означает, что это вы уже пережили. А если человек что-то пережил, то ему уже в будущем не светит. Это уже проехали не называется, понимаете? А для чего тогда эти встречи не Вот мне хочется с этим как бы, э, общаться, но я понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Да Для человека, да развлечить. ни к чему хорошему не приведет потому что это с глаз Нет. Это, что это... встречаться не надо крест разрушения семьи на роду стоит вот такие люди на народу у вас все разрушение все все встречаться нельзя все крест. Ну, да, ну, да, ну, да, да, ну. человек имеет свою жизнь, разобравается. Так, жизнь, так, и так. Почему? Люди, Почему меня? это, типа, общение к этим последствиям должно привести? Ну, потому что к возникают. Так, мысли из прошлого возникают. А это не привезло к этому? Нет. Вот, допустим, если я очень сильно бежал на самолет и обкакался, сел в самолет. И все говорят все сервисе, себя, можно я пересяду с этого кресла? И все как бы пересаживаются, пересаживаются, подальше, подальше. Я сижу, как бы, ну, я вроде, мне не воняет, я привык. Вот. Но всем остальным что-то как-то не нравится. Я не понимаю, почему. Чего делать? Чего тогда Вот, и потом в следующий раз, когда я не обкакался, у меня все нормально, я прихожу в самолет, сажусь и смотрю, будут пересаживаться все или нет. Я все время гадуюсь, будут пересаживаться или нет. И потом мне бабка-гадалка говорит, это у тебя такой крест, теперь все тебя будут пересаживать. Понятно? А для чего эта встреча? Ну, вот такие люди вот вам по жизни, вот они вот, подходят вам. Вот такие люди подходят. И поэтому встреча. Ну, вот подходит вам человек. Вот, допустим, я объелся арбузов, потому что они мне нравятся, и всю ночь ходил в туалет. Писил, писил, писел, писел, и потом смотрю, лежит арбуз. Хочется арбуза, я думаю, для чего это встреча? Ну, потому что ты любишь арбузы, и вот поэтому встреча произошла. Но так как ты как бы неправильно с арбузом себя вел, отписился. Ну, ты веди, веди себя правильно с ним и не будешь писиться, ну съешь поменьше. Все. Ну, то есть, для чего это встреча? Потому что нравятся вам такие люди. И он нормальный парень, он дедушку не бил, с ним вообще ни этого ничего не произойдет в жизни, вообще. Вот вообще просто с ним... А то, что вы чувствуете, это иллюзия, это наваждение. Это просто иллюзия. Олег Нет, пока нет. У нас лекции нет. Сейчас лекции можно. Ладно. Вот.